Ребята, всем привет! С вами снова Димас. Вы на нашему любимом канале Кусбарах Укс. Вас стало сейчас намного больше. Спасибо вам огромное за подписки. Стараемся для вас снимать. Вот сейчас очередное видео снимаем на природе. И мы вот решили выбраться, сварить самый простой суп такой, уху. Именно из речной рыбы, из Донской. Мы когда-то ловили хвостов голов тут щучих, Клюют только они, к сожалению. У нас великолепная погода, тут стоит жара, наконец-то мы дождались этого всего и выбрались сварить простой супчик, Я быстренько для вас сварим, походный такой суп, всеми любимый уха, она великолепная, бодрящая. Вот что для этого нам нужно? Нам нужно, естественно, для этого будет главным ингредиент это рыба, лучше использовать окуневые породы, либо щучи. Головы или что-то подобное. Вообще головы хорошо использовать для щуки, для ухи, потому что с них навар большой, как бы и мясо оно особо там не нужно вот, в ухе. Но чтобы юшку ну, сварить, бульон, мы будем использовать сегодня также вот марлю. Можно использовать любой вот тканевый какой-то материал. Мы это сейчас все завернем, чтобы потом выбрать мясо. Чтобы хорошо сварилась, не замутнело наши, как бы наша юшка. Естественно, дальше что мы будем использовать? Лук, морковь и, о, и картошку. Это вот три таких тоже важных ингредиента для ухи. Взяли несколько луковиц, моркови, чуть картошки и все. Уха у вас, в принципе, готова почти. Также будем использовать, использовать пшено. Я вот промыл, замочил тут. Чуть-чуть сухого укропа мы сейчас в юшку кинем. Так для запаха он даст небольшой запах. Также чеснок свежий лаврушку и перец горошек чуть-чуть э -э, сахара я тут взял и соль естественно куда без соли чуть посолим вот вода колодечная подготовленная у нас все есть правда колодец его нет сейчас но вода есть не переживайте сам святой же куда без этого также естественно мы уже сейчас украсим весна свежей зеленью что нам дала природа лучок Чесночок, петрушка, все прелести ранней весны. Можно одуванчики, но вот тут растут все зеленое, как видите. Прекрасная вода, прекрасная погода. У нас костер горит. Казан, мы налили воду. Вот она закипает, так что сейчас нарежем овощи. Я уже приду к своему рабочему столу. Это не очень удобный, там поудобней. Так что увидимся после рекламы. Смотрите, ребята, хорошая щучка, тут килограмма 2-3. Голова, точнее, это до щучки. Ну, только попалась она, остальное ничего не попалось. Смотрите, она склизкая. Ну, щуки такая вот, если природа, она вот выделяет слизь такую. Ну, вот, Так что здесь хвосты. Щучка все заморожена. Конечно, не тот, не тот вкус должно дать, типа заморозка, но мы недавно это морозили. Так что у нас тут 4 головы и хвосты. Сбор марлю это очень просто. Просто самое главное, чтобы у нас э, завязать это все, чтобы у нас не развалилось в процессе. Так что мы чуть перекрутим сейчас и завяжем. Вот так вот. И у нас должно все получиться красиво. Если развалится, ну уж не беда. Вот, так что сейчас вода закипает, мы пойдем кинем на щучку. Ну вот смотрите, ребята, у нас вода закипает. Мы щучку закинули. Сейчас воды еще дольем, мало воды у нас. Чтобы она это хорошо поварилась. Точнее, не мало воды, а много еще, еще рыбы у нас. Так что вот такие дела. Все у нас сейчас будет кипеть. Подкинем дровище. Будем варить. Смотрите, наш юшка закипает, ребят. Кидаем наш сухой укроп. Сейчас я открою. Снимаю пенку. Вот, все кипит у нас отлично, мне нравится. Можно буквально, она закипела пять, поварилась. И можно уже это все закидывать. Мы дали немножко ей повариться, пусть она э, отдаст свой запах, вкус, цвет и все остальные свои дела. И закидываем овощи. Все подряд, я походных по условиях вам готовлю. Кидаю все овощи, лук, морковку тут. Все дела. Кому что нравится. Все закипает, пусть варится. Сейчас вытащу рыбку и будем пшено закидывать. Чуть-чуть марли наша разлетелась, но не страшно. Мы сейчас это все исправим. Вот укроп это можно уже вытащить, если вам не нравится, он попадаться будет. Он отдал свое, чуть-чуть вот такой цвет дал бульонный. Ну и щучка дала тоже. Он как бы у нас такой, как корешки действовал. Вот Пусть это все варится Хотите, накрывайте крышкой Хотите, нет, это ваше дело это, ну, Просто если у вас огонь сильный У вас все убежит У нас там коровки гуляет, Все хорошо Может, и слышите звуки на видео Реальная природа Тут поле Трактор пашет у нас речка Дона она такая очень сильная, кстати, как бы это не секрет. Много путешественников на ней. Люди сплавляются на каяках, на каких-то лодках, группами, одиночные, ну, разные. Люди, как путешественников, много, они знают. Я... Что я буду рассказывать, кто путешествует. Они не дадут мне соврать, что очень много людей, кто занимается этим делом. И также вот они приплыли вот сюда, допустим. И также вот они делали, сделали перекур, остановку какую-то, ночлег, либо просто днем высадились, сделали тут себе обед, уху сварили, рыбу поймали, пока плыли, поели, выпили, закусили, передохнули и дальше в путь. И также вот они сплав... сплавляются до устья Дона. Сейчас летом у нас очень много будет каяк... каякеров особенно, вот байдарщиков на... На Нашла, да, каяк это английское слово Нельзя говорить, то Миллер накажет Так что у нас все закипает Все, сейчас щучку убираем и будем Закладывать Шино Она у нас проварилась, хорошо все Вот смотрите, даже разламывается Попробую вытащить Конечно, будет тяжело, но получается Лук прилип, мы обратно его Выкинем Чем удобно Марли? Лук обратно Вот вы и вытащили там никаких кусочков рыбы не осталось она вся в марле, мы сейчас ее снимем ходите, постирайте, еще что-то сделаете. мы мясо перебираем или просто каждый кусочек кто-то берет и ест рыбка сварилась, мы откладываем вот сейчас закинем пшено будут у нас вариться. ну вот смотрите, у нас проварилась немножко наши овощи и вот чуть пшена мы промыли, и закидываем вот немножко совсем и все, крышкой накрыли. И ждем, сейчас до конца будет готовиться, вариться. Как бы, в принципе, уха уже, ну, все готово. Довести до вкуса нам осталось. Ждем. Ребята, наши туристы плавают. Мы варим уху. У нас кипит она вообще волшебная. Так что сейчас будем уже добавлять специи. Уже пшено разварилось, запах обалденный. Хочется накатить? Обалденно. Вот это ушица. Вот это ушица. Вообще великолепно. Вот. Так что пошел я за специями. Сейчас приду. Один момент. Вот я пришел. Смотрите, у нас тут зелень с чесночком. И перец горошком. Мы добавим чуть соли. и сахар с перцем. В принципе, у нас уха подходит к завершающему этапу. Мы сейчас помешаем. Вот, Разберем нашу рыбку. вот Смотрите, какая вот разварилась как э, крупа. 5-10 минут буквально. В кидайте, она очень хорошо разваривается. Сейчас я помешаю и попробую на, на соль. Не добавляйте сильного огня, пусть она томится Доходит как бы Вот, вот это самое главное Сейчас я попробую М -м, Прекрасно Отличный вкус Ну что, ребята, смотрите Мы сварили вот уху нашу, прекрасную Сейчас будем пробовать, что у нас получилось Очень хочется, потому что на природе Всегда хочется есть Принесли букет Ароматные черемухи, Налили бокальчик домашнего самогона, все как надо. Хлеб не домашний, он тоже вкусный, местный, ароматный. И наша ушица. Сейчас будем пробовать, что у нас вышло. Бульешку попробуем, юшку. Ну, я не слов. Это реально очень вкусно. Уха на щуке – это просто божественно. Ну вот всегда так, с ним природа, выезжаем. Всегда так делаем. Такие вот вкусы у нас. Как видите, вот щучка у нас. Целиком кусочки. Все сохранилось. Все вкусно. Пшено разварилось. Так что, и отставляю сейчас наше блюдо. Ваше здоровье. Успехов вам, спасибо вам за все, всех благ. Почув ложечку. Сос лайки, дизлайки, комментарии. Вот. А у нас жарко. Снимаю фартук. Кидаю в оператор. Микрофон Ну че, как водичка